Сентября я начала принимать чай за три месяца у меня ушло минус 16 16 килограмм это с 12 сентября принимала я чай кофе витамины накраббуст энергий чаха капли жизни Чувствую себя прекрасно, потому что я инвалид третьей группы 2009 года. Бегаю, леты, занимаюсь плаванием. Ушли головные боли, как бы нормализовался сон, давление. Перестала ли быть головные боли, потому что меня как бы признали онкологию головного мозга. За три месяца у меня ушли боли и ушли сама как бы не только боли, а то, что я теряла сознание. Так что также принять само. Очень мне понравился Энерджи. Он действительно дает силу и энергию. Вот если у человека уже нет сил, и иммунная система дает сбой, энержия это супер. Как бы чага также она дает свои. Капли жизни, лайп дроп, тоже самое прекрасные капли. Рекомендую. Так что себя чувствую прекрасно. Просто я сделала глупость, что я не померила талии, потому что вес у меня был 122 килограмма, минус 16. Есть над чем дальше работать. Так что все хорошо.